Привет, друзья! Я рад приветствовать вас на канале Капитан Герман. Напоминаю, что мы рассказываем вам о нашем кругосветном путешествии и иногда добавляем всякие прикольные материальчики технические, ну или бы вообще. И сегодня мы вам будем рассказывать про нашу лодку, про Бенето Океанис 45. По опыту эксплуатации напоминаю что пять лет эта лодка уже находится в нашем владении и соответственно плюсы и минусы которые выползли в процессе эксплуатации на канал а сегодня в нашей программе а сейчас плюсы нашу лодку про бенето океане 45 Тому. все ты находишься на уровне воды но на протяжении трех лет я это делаю исключительно с помощью джойстика это намного удобнее продеть шкот нажать кнопку все вы натянули пару it's, it's sailing. и самое важное минусы но почему оно течет сюда где ты сидишь своим пундой а? ну, посмотрите какая здесь муть это очень серьезный недочет в этой лодке наверное Но. когда баки переполняются вот это вот отверстие через которое выливаются излишки сливки раз-два и на волне прыгай перешел сюда у каждой лодки есть свои особенности я расскажу о тех отказах, которые были у нас, но вы, я думаю, сами разберетесь, присуще это именно конструктивной особенности Benito Oceanis, либо же это присуще абсолютно всем лодкам, в зависимости от э, того, как много люди живут на них и как много их используют. А сейчас плюсы. Что в этой лодке мне нравится и почему я купил именно эту лодку. Во-первых, широченный кокпит 4,5 метра шириной. То есть ты, когда стоишь с одной стороны, тебе на другую сторону кокпита нужно идти. То есть ты не можешь просто встать и что-то передать. То есть это огромное пространство, которое, на мой взгляд, является просто идеальным, если вы живете на лодке. Огромный широкий кокпит. Купальная платформа, которая отпускается кнопочкой. Кнопочку нажал, вся платформа уехала вниз. Это просто из-за чего нужно брать именно эту лодку потому что это идеально в плане жизни отдыха если нужно покупаться спускаешься на платформу все ты находишься на уровне воды а, одной из причин выбора именно этой лодки было то что она очень технически подготовлена то есть вероятно если бы не все эти технические новшества я бы до сих пор лодку себе и не взял потому что в этой лодке сочетается Весь техно-яхтинг именно в том виде, в котором я и хотел его видеть. То есть, что мне нравится? Управление селдрайвом 360. Селдрайв крутится в одну сторону, включаешь реверс, весь селдрайв разворачивается в обратную сторону. Это очень круто и дает массу возможностей, таких как док-н-го система. Если я стою бортом к пирсу, я просто джойстик в сторону, Лодка отъехала в сторону, джойстик вперед, пошла вперед, нужно развернуться. Поворачивает джойстик вокруг своей оси, лодка разворачивается вокруг своей оси. Я уже забыл, когда я последний раз швартовался, используя штурвал. Понятное дело, что так умеют все яхтсмены. Но на протяжении трех лет я это делаю исключительно с помощью джойстика. Это намного удобнее, просто выносит яхтинг на следующий уровень дочке когда было 11 лет она эту лодку сама шортовала, это супер когда это легко и просто на этой лодке очень легко сейлить весь такелаж вынесен в кокпит поэтому если вы путешествуете ограниченным экипажем то управление лодкой совершенно спокойно может сводиться к одному человеку все что вам нужно это стоя и руля одеть шкот нажать кнопку все вы натянули парус одной рукой ослабили парус все вы идете на попутных ветрах эта лодка дает отличное ощущение свободы сейлинга а вот вам пример скоростных показателей данной лодки смотрите вот для примера трип почти 10 часов пройденное расстояние 77 миль средняя скорость 7.9 много есть круизеров которые могут идти со скоростью 8 узлов – это средняя скорость. И самое важное – минусы. Итак, давайте поделим проблемы, которые есть у Бенето, на две части. Первая часть – это те, которые нерешаемые, то есть мы уже с этим смирились и живем. И вторая часть – это те, которые мы изменили немножечко конструкцию и добились того, что мы хотим. Начнем с тупиковых и нерешаемых. Вот эти прекрасные водоотводы. Вот я вам сейчас их показываю. Вот они идут. Здесь ручки. И по задумке, по задумке, вот эта вот вода, она должна идти, идти, идти, идти. И стекать вот сюда. Почему-то на палубу. И по палубе уже идти. Вот есть спереди плюс Вот там вот, либо э, вот тут, где ванты, вода стекает. Да, я согласен. Сейчас у нас лодка немножко перегружена по корме, потому что у нас залито достаточно много дизеля, больше, чем полтонны. И вот, посмотрите, вода здесь от... застаивается. То есть ее можно вот эту грязь отсюда вымыть. Но это еще полбеды. Бенетос сделала прекрасный ход. Вот здесь есть дренажное отверстие. И через него... Вода течет, я вам сейчас покажу как. Вот представьте себе ситуацию, вы идете на лодке и на лодку падает большая волна. Почему-то этот прекрасный водоотвод идет вот сюда ну, здесь он стекает, естественно, на палубу, это полбеды. Но почему оно течет сюда, где ты сидишь своим пундой, а? ну, Идем дальше. Следующая штука, которая меня достаточно сильно напрягает. Смотрите, какая здесь грязь. Все почему? Вот эта рукоятка, она предназначена для того, чтобы откручивать лебедку. И э, штатное ее место, вот такое вот, здесь она вставляется в дырку, а вот эта часть кладется и зажимается. Если мы это так делаем, здесь есть дренажное отверстие, вот оно, которое все время забито грязью. Поэтому вода вытекает через отверстие которое предназначено вот она для самого для самой ручки для вот этой вот вот поэтому э, что в этой ситуации можно сделать класть ручку не так а я ее кладу просто вот так вот она здесь нормально лежит никого не напрягает и здесь есть два дренажных отверстия для отвода воды наверное одним из самых Мощных конструктивных недочетов, на мой взгляд, является место расположения спасательного плота. То есть, вот эта ниша, вот видите, BIB написано, это как раз для того, чтобы здесь хранить плот. Мы, конечно же, переделали систему, сейчас плот у нас находится вот здесь. Но почему здесь конструктивный недочет? Давайте я вам покажу. Вот представьте, у вас закрыт борт, то есть, вот эта платформа на которой я сейчас стою, она закрывается и образует сзади борт. Если вам нужно быстро вынимать плод, вам нужно каким-то образом эту платформу скинуть вниз, затем поднять и вытащить оттуда плод, который весит, наверное, килограмм 50. То есть это очень сложная задача. Ну, для длинных переходов мы его, естественно, вынесли назад. Но почему... Они сделали так. Для меня полная загадка. Вот как можно было это сделать? Как? Вот это... Посмотрите, какая здесь муть. <связывая> И вот почему. Я уже здесь положил коврик. Видит, видно сейчас она сольется я покажу очень маленькая дырочка причем она не идет где-то рядом она идет вот так вот через все дно и сливается где-то сбоку то есть здесь любой мусор который сюда попадает он в любом случае остается в этой нише и все что сливается с палубы сливается сюда забивается и ваш плод постоянно плавает естественно ему может настать каюк это очень серьезный недочет в этой лодке Наверное, один из самых серьезных. С окнами у нас есть несколько проблем. Смотрите, вообще в целом окна мне очень нравятся, потому что э, можно закрыть сетку и можно закрыть фольгу. То есть с, снаружи она имеет э, рефлекторную поверхность. То есть она отражает солнечный свет, поэтому в салоне не нагревается. Но э, закрывать их можно только, когда нету сильного ветра из минусов сюда попадает всякая пыль там листочки и как их убирать мне очень тяжело сказать потому что сама поверхность достаточно мягкая сейчас я покажу маленькие окна возможно уже это изменили то есть э, вот закрывается маленькое окно сетка и если дует сильный ветер то сетка просто вот так вот вываливается может быть уже в новых конструкциях сюда ввели веревочку как на больших окнах вероятно я сейчас покажу как ломаются эти окна. данная сетка э, уже поломалась то есть э, вот она видите когда она вылетает ее нужно тут вставлять обратно короче она уже поломалась и ремонту она не она не ремонтопригодна то есть все, что можно сделать это просто ее заменить на новую ну и соответственно с фольгой здесь такая же история здесь есть с двух сторон веревочки направляющие и вот с этими веревочками основная проблема теперь затронем вопрос вентиляции лодки э, на мой взгляд она не идеальна потому что в центральной каюте в центральной кабине у нас идет только одно окошко зато в передней каюте у нас идет их одно маленькое и два больших то есть конечно жаловаться мне на это стоит потому что в нашей каюте всегда есть хороший и свежий воздух но мне кажется что пропорция немножко нарушена в плане вентиляции всей лот кабинах все еще более опечат. сверху идет маленькое окошко и второе маленькое кошка идет сбоку вот собственно и вся вентиляция решение есть какое то есть можно открывать в одной из задних кабин туалет и через боковое окошко туалета получается нормальная вентиляция внутри но ну, такое странное решение мы здесь стоим сейчас не просто так вот увидите вот это вот отверстие а, в нашей лодке установлены два холдинг тенка то есть когда мы приезжаем в марину мы туалеты перекрываем и задний идет на 100 литров передний на 80 литров такие большие баки когда сливается вода они в эти баки собираются в нормальном режиме, когда идет нормальный слив, слив находится под лодкой, либо ниже, ну, он находится ниже ватерлинии, поэтому все стекает в воду. Но тогда, когда баки наполняются, никакой проблемы нету. Но когда баки переполняются, вот это вот отверстие, через которое выливаются излишки, Сливки <свят> <свят> Так вот Посмотрите на какой высоте они находятся И когда вы стоите В марине Это находится обычно Выше чем понтон Поэтому когда сливки вылетают из лодки Они вылетают Непосредственно на пирс Но это еще полбеды Ли, Если... быть сверху. Сливки сверху да, Если вы стоите на тузике и привязали его на боковую утку, то <пи>, при переполнении холдинг-танка у вас оно льется аккурат в тузик. У нас было такое один раз, <пи> не понравилось. Вот мы едем сейчас к носовому туалету. То есть э, слив находится э, переполняемый. Находится высоко. Почему его нельзя было сделать? Ну, хотя бы вот не знаю 30 сантиметров выше уровня воды но бы себе просто плескала себе тихонечко и переполненная а так именно со спецэффектами с таким салютом с борта лодки то есть где-то вот на такую длину вылетает струя это скрутка стакселя или фурлинг еще его называют по-английски как идет скрутка сама то есть она идет по палубе и вот этот блочок, который был изначально, вот он, который изначально стоял. Вот в этом месте веревка все время протирается. Что я сделал? Ставится вот такой блок. Очень важно, чтобы этот блок был на пружинке. И у него была подвижная часть. То есть вот здесь ее видно. Когда меняется угол, то вся эта конструкция ходит задача какая чтобы подавалась веревка здесь ровно а сюда шла наверх в барабан это та проблема которая очень легко решается поэтому ну это просто нужно ее поменять изначально фонари которые ходовые огни зеленый и красный вот они находились раньше вот здесь вот в самом самой кражке. А, я не знаю связано ли это с моим опытом пилотирования но фонари у меня были побиты из за того что их все время заливают водой контакты которые идут сюда они сгнили то есть я взял отрезал эту пластинку перенес ее сюда она здесь по ней не бьются никакие веревки, ни, ш, ни шкоты, ну, соответственно, ничего, когда поднимаешь разные паруса. И герметиком, изоляция. Короче, ходовые огни у меня сейчас находятся в новом месте и полностью переставлены так, как мне нужно. Далее, Карет, каретка стаксель шкота. Уже капролоновая, капролоновый ролик стачился. И пришлось поставить новый, но проблема еще в чем. Из-за нагрузок вот эта вот металлическая штука, она лопается. Сейчас она уже, конечно, переделана полностью. И там стоит другая металлическая пластинка из нержавейки, естественно. Но видите, она уже переварена, потому что ее вот, вот так вот все время вырывало, и мы ее почти потеряли. Соответственно, это слабое звено. Возможно, этот элемент нужно усилить изначально. Далее из неинформативного, то есть э, данный вольтметр показывает только напряжение батареи, которое не всегда точное, но зато здесь есть напряжение на всех батареях можно посмотреть, но это мелочи есть такая э, сложность, он не показывает нормально уровень воды то есть у нас сейчас полный бак, полный бак он показывает нормально, но если у нас бак пустой, он показывает четверть бака то есть вообще расход непонятен, что я сделал поставил просто отдельный счетчик литров то есть как он работает просто вода бежит и он считает количество литров которые израсходовали то есть зная что у нас в баке 450 литров э, это отличное решение ну вот так я решил эту проблему а решение для э, батареи монитора есть отдельный батареи монитор который я поставил и здесь есть все начиная от питание заканчивая там, напряжением зарядки только зарядки то есть и собственно заряда батарей то с чем я столкнулся еще в лодке это ступеньки которые ведут наружу из э, кабины так вот эти ступеньки э, сейчас я показываю вот сама дверца видите да вот ее толщину и они просто с обратной стороны прикручены на там четырех саморезах. Короче, у нас э, становился на эти ступеньки Саша, который весит 100 килограмм. И под одним, вот эта нижняя ступенька, она просто проломалась. Ну, естественно, мы взяли длинные саморезы и ее закрепили. Но изначально нужно быть внимательным, потому что такое возможно. Я бы их сразу изначально укрепил. Положен у нас пульт кондиционера передней каюты. То есть с чем сложность? Окна. Если окна недостаточно плотно Закрытый, то сюда летит вода. И ладно бы, если просто летела вода, а сюда летит соленая вода. И вот можно посмотреть, как выглядит этот пульт сейчас. То есть он весь уже такой... Вот. Короче, это все из-за того, что на него попадает соленая вода, которая их и убивает. Вместо этого его можно было поставить вот сюда, в эту нишу, и было бы все прекрасно. За что они сделали так с кондиционером? В «Бенетошке» есть еще особенный прикол. Связан он с тем, что вот представьте себе, вы стоите за штурвалом, вы ведете лодку, и вам нужно сменить галс, То есть, что вы делаете, вам нужно перейти на соседний руль. Поэтому, что вы делаете, вы прыгаете, потому что никаких ручек для того, чтобы держаться при переходе нет. И нужно учесть, что лодка идет под углом. То есть, обычно это происходит так раз, два и на волне такой, прыг и перешел сюда, но э, что я сделал, я зашел в магазин, в котором продают ванные, и купил ручку на стол, обычная ручка на стол, Во, супер работает, то есть стоишь за штурвалом, за ручку взялся, спокойно перешел, то есть Здесь ручки есть, но они настолько далеко, что ты просто, тебе нужно каким-то образом перехватываться. То есть нету здесь, на столе, ничего, за что было бы удобно держаться или просто стоять и держаться, если вы идете на острых курсах. Все знают эту всем известную арку на бинето. Э -э у арки есть некоторые проблемы. То есть, э -э так как арка является не сплошной, а в нее врезаны некоторые элементы, всякие ручки то эта арка к сожалению иногда подтекает то есть вопрос решается отковыривается вот этот вот кожух за ним болты которые держат арку силиконятся закручиваются обратно вот сейчас я зайду в кабину и вам покажу там сейчас есть маленькая капелька нужно будет опять это вот задняя кабина и вот эти болты которые держат арку и вот увидите на одном из болтов есть маленькая капелька то есть это не фатально. Раньше они текли намного сильнее. Но раз вода начинает появляться внутри кают, ничего хорошего. Это не сулит. Надо разбирать и чинить. На лодке приборы находятся за рулями. То есть, если лодка идет и прибор, ну и руль вращается автопилотом, то нужно либо тыкать вот как-то вот, вот так вот, либо с этой стороны, что очень неудобно. Для меня было бы идеально, если бы на этой арке стоял, стоял прибор прямо посередине, И идешь, потыкал, потыкал, потыкал. Так, кстати, реализовано в Хансе. Основной прибор здесь центральный, он удобен, потому что он вращается в одну сторону или в другую. То есть с этим вопросов нет. Но э, с точки зрения боковых приборов их расположение, конечно, совершенно неудачно. Есть еще один момент, который вызывает у меня бурное негодование. Это включение двигателя. Как это происходит? Включать не проблема, но для того, чтобы выключить, вам нужно нажать стоп. Этот стоп нужно подержать пару секунд, потом зажигание нажать и подержать. И вот представьте себе, вы поставили э, лодку на курс, автопилот крутит вот так вот руль и нужно нажать кнопку и подержать ее две секунды каждый раз когда это происходит каждый божий раз вы получаете по рукам рулями причем это не один раз а пока вы его не выключите это раз 5 6 постоянно дрожь и ненависть вы уже поняли что на лодке просто не бывает но чтобы развеять миф, что одни лодки более надежные, другие лодки менее надежные, давайте сделаем следующее. Рядом с нами на якорной стоянке стоит две лодки. Первая это наш друг Джеймс, у него небольшая 30-футовая лодка но она только что спущена на воду в бот-ярде, то есть она должна быть в очень хорошем состоянии. И вторая лодка это Elan 45, то есть это та лодка, которая более подходит для круизинга изначально с завода мы сейчас поедем к этим ребятам и зададим вопрос что же на лодке у них не работает в данный момент а вот эта лодочка наших друзей джеймса они ее недавно спустили на воду и вот сейчас мы приезжаем к ним и они расскажут что же на этой лодке у них не работает правильно я знаю, что вы просто поставили на воду может быть несколько назад так это How many troubles do you have in your boat? Uh, well, let's see. The the one of the seals of the toilet leaks. Uh, But it it is uh, some list, you know. Like yeah. How many points on the? On the yeah, plane? maybe like twenty or more. So like re regular amount. Yeah. But could you uh, could you just point some maybe ten the the nightmarest? <laughs> <laughs> Well, what would you Sandra. say? What would you say the biggest one is, Sandra? Uh, the continuous problem. The toilet seal. The toilet and the engine. What what's the problem with your engine? Ah, uh, there's always something new. <laughs> okay, but what now? Ah, uh, we had a problem with um, the coolant, the cooling strainer, okay. the raw water system. Okay. There was like a seal that was sucking air, so. The engine was overheating, but we thought there was a blockage, so we took everything apart and then put everything together, and it still wasn't working. And so, um, so you know. engine, engine, toilet, what else? Ah, uh, the the the saltwater uh, foot pump yeah. doesn't work at all. Uh, the the freshwater pump, uh, the pressure switch doesn't switch correctly uh so we have to disable it wood next to our bolts so along along the edges uh -huh. that we need to so it, epoxy yeah. again and we have our deck that's going it's a wood, oh, it it's like a it's a wooden boat so there's always something with like preserving the wood like if you look at just like the edges here we constantly have to to oh, okay. repaint and this is just wood protector we're not we haven't even varnished yet because it's just too much work yeah <laughs> to keep the varnish i is mean you can see here the varnish goes off so quickly yeah in the sun But i know it is a two times three times a year it could be like this yeah yeah yeah like maybe every three months you have to varnish and maybe once a year you have to do this red paint oh okay oh. so generally two like years twice, maybe twice a year twice a year i think Thank you very much. I just uh, tried to explain people that you cannot have so much fun on <laughs> your boat like it is in a picture. <laughs> well, it's, it's, it's 90% maintenance and 10% sailing. Hopefully <laughs> you try to push the ratio a bit more to the other side. But... Yeah, and a lot of cleaning. Yeah, it is cleaning. a boat, it is a cleaning uh, all the time, 24 all, hours a day, time. cleaning, cleaning. Yeah. А сейчас мы едем к нашим друзьям. Это немецкая пара, их лодка Elan. Я думаю, что вы знаете эту лодку. Это такой достаточно известный круизер уже который идет подготовленный э, вот эта лодочка и мы сейчас едем и зададим вопросы Химу, что же на его лодке работает а что же нужно ремонтировать yeah. problems i know your because which good cruiser Uh, which problem do you have now, for uh, you are working on it? Uh, the biggest problem is every time the electricity up to down. So we will say, we will say, um, I take now a new, completely new battery bank inside, because the old one was broken. The okay. most thing is broken when you stay under sea. Ah, okay. So uh, now now we stay here, I must check and look for a new battery bank for new batteries and it is not so easy when you stay here in the third world to get uh, some spare parts. Okay, but what, what else? Just you, you can uh, indicate maybe three, four, five more uh, troubles or yep. okay. something. Okay, uh, a very big trouble from us was, was also uh, when we come from uh, from Sokota to the shells, the uh, main shaft Uh, is broken from the propeller, from the propeller shaft. It was broken the gummies, and every time water is coming inside the the, uh, uh, the boat. Okay. So and then and then it was not it was not possible that we take the, the motor because when the motor is running and the shaft is running, every time the water is coming inside. Oh, okay. So we must close it completely and can go only under sail. Это парусный Да, это парусный но иногда между рифами и когда вы заходите в гавань, вам нужно взять мотоцикл, и это было не так просто. Это что-то, может быть, что-то маленькое, как, вы знаете, что-то просто сломаны дверные ручки или что-то в этом роде. Нет. Это не так. Нет. Маленькие вещи? Нет. Маленькие вещи, да, маленькие вещи, которые у нас ежедневно. Я говорю, что больше всего это с электричеством. There is corrosion everywhere, and when it stays longer and you don't use it like the bow thruster in the front in the moment, there is by the, by the connectors is um, a lot of corrosion, so we must put the bow thruster out and uh, fix it new. But this kind is regular for all boats? Yeah, this is every time the same. When, when, when you have an older boat and it's not new, then um, in time you must put it out fixed it and something else and then then it will be okay but this is normal this is normal repairs but you must do it that's exactly what i'm trying yeah. to explain people yeah. that is yeah. some problems which you yeah. permanently have yeah. to do yeah and the and the, the, the you must you must know your boat this is very important that you know your boat and you can fix it before it's broken you yeah, see yeah. it and then you must have a lot of uh, experience that you can see it и оставься в хабаре, закрепляйте потому что, прежде чем остались на улице, и закрепляйте Это, в основном, это очень большая проблема. Окей, спасибо вам большое. И я бы пожелать вам удачи с вашим сезоном. Да, спасибо. Окей, спасибо. Вот, друзья, мы вам провели небольшую экскурсию по соседним лодкам. И владельцы лодок вам дали небольшое представление о том, насколько надежные технологии используемые в яхтинге и что яхтинг это именно то, что вы видели на картинках шампанское, устрицы, там красивые, красивые пейзажи ну пейзажи действительно красивые, но это единственное совпадение Ну вот, друзья, мы вам и рассказали о лодке Benito Океанис 45, лодка 2013 года, в нашем пользовании находится уже 5 лет. То есть мы на протяжении этого периода выявили все недостатки и главное достоинство данной модели. Это не выставочные обзоры, когда открываются шкафчики, это реальный опыт использования яхты. Нам повезло, я получил именно ту лодку, о которой я мечтал, потому что с 2013 года Benito начали делать лодки в новом корпусе. И технически они настолько оснащены, что это идеально вписалось в мою концепцию яхтинга, потому что я сторонник техно-яхтинга. Я предпочитаю технические решения вместо олдскула, но это мой выбор, каждый волен выбирать то, что ему нравится. И тем не менее. Я получил лодку своей мечты, на которой я уже обошел практически весь земной шар. А вам я желаю найти свою идеальную яхту. И оставайтесь с нами на канале. А те, кто нас смотрит первый раз, ставьте подписку, колокольчик, и вы будете в курсе событий первыми, что интересного в яхтенном мире сейчас происходит. Пока!